Всем привет, вы на канале Сама Себя Швея, меня зовут Ирина. На мой бардак не смотрите, это я снимаю первую заставку. У меня, как всегда, без заставок первых нету, блин. Как заставка ко второй части, пошива пальто, совет по выкройке Советнау Классическое пальто, боже, я уже забыла, как оно называется. Ну, вы увидите, в принципе, я сюда закрепила вот, так что это уже окончательное два видео у меня получилось это будет последнее, и в конце вы увидите как пальто будет сидеть на мне еще надо есть вот такой кусочек это на две шлевки да? шлевки у нас идут под пояс вот здесь это я не буду показывать как снимать я сама сейчас их отмечу где мне надо и сюда их сделаю и сюда их пристрочу шлевочки сделаю а теперь берем вот этот вот наш подбор, две части, вот так и вот так, и обтачка горловины, да, ее надо вот так вот пришить, то есть лицом к лицу, вот здесь вот так сточать, и вот здесь сточать. И надо будет сюда приделать вешалку, только с лицевой стороны, вешалку, на мы будем, за которую мы будем вешать пальто. То есть вот так будет у нас лицевая сторона, и сюда нужно будет, я еще не придумала, из чего я хочу вешалку сделать, вот сюда вот вешалку надо будет сделать чтобы она кверху лежала на лицевой стороне кверху сейчас я придумаю ну вот скачаю это шлевочки пришью. и придумаю еще сделать вешалку и покажу как ее уложить ну вот смотрите я уже разутюжила вот эти швы и приделала господи эти рукава лезут сюда и приделала вешалочку. Я лишь думала, думала, сделала из основного материала. Думаю, чего сделать? Думаю, ладно, из основного. Еще бывает там цепочки делают для красоты. Вот, что я хочу сказать. Здесь, значит, разутюжила. Теперь нам это надо к пальто приточать. Берем, значит, наше пальто. И лицом, и к лицу. Так вот так же, наверное, да. Вот так. Вот здесь вот у нас есть меточка, меточка от линии раскрепа. Вот это, по-моему, да. Сейчас я уточню. Да, у нас тут меточка, значит, линия раскрепа соединяем. Здесь тоже должна быть, вот она, она. это с этим, это с этим. Почему-то у меня они не особо равны, на что равняться. По углу буду равняться. Равняемся по углу. А здесь буду по основной детали, наверное, равняться на основную деталь. У меня еще все сойдется. Да, должно сойтись. Угу. Вот так. Так, на детали. У меня она вот здесь. И вот от нее, вот так вот я сделаю. Так. От нее делаем строчку на 1 сантиметр и вот так вот вниз до конца. Тут тоже должно быть, наверное, какие-то меточки. Я уже не помню. Ну, все равномерно распределяем и делаем строчку. Так, с одной и с другой стороны. Ну, вроде все нормально. У меня все натянулось, растянулось. Я поняла, почему не тянется, потому что вот это вот не давало как бы одинаково детали сложить и одинаково пристрочить теперь смотрите вот в этом месте нужно сделать разрез да, не доходя 2 миллиметра до края надсечку блин не вижу резать надо по окончании строчки Ага. Так, теперь вот так срезать, тоже почти 2 миллиметра до шва, 2-3 миллиметра, вот так. Уголок срезать, и, по-моему, там не рекомендовалось по инструкции, но я потом срежу этот припуск, когда... Сделаю от строчку В этом месте тоже надо сделать надсечку, ну, где у нас она стоит. Вот так вот. И теперь нужно это дело отстрочить. Выворачиваем хорошенечко наш уголок. Все вот так распрямляем. Здесь выворачиваем. И теперь как нужно отстрочить вот так вот на сторону переда вот этот припуск здесь на сторону переда и сделать отстрочку вот тут да по получается как бы отстрочка будет идти вот здесь то есть по этой части по всей основной части не по подборту а по основной части сделать а строчку тоже 2-3 миллиметра и начинать ее надо как раз вот от этого вот разреза. Отойдя тут отступив ступик 2, 2 сантиметра. То есть получается где-то примерно вот так вот отсюда я припуск этот вот так вот вверх пристрачу. Здесь было тяжело, кстати, в уголке. Но ничего, вот так вот у меня получилось. Вот. Не до конца. То есть не до самого конца. Тут тоже получается 2 сантиметра не дошла до угла но я не знаю как там по-другому сделать а нижнюю часть вот у нас поэтому покажу нижнюю часть нам нужно припуск отвернуть сюда и сделать от строчку вот она у нас от строчка идет здесь а теперь по борту вот с этой стороны по борту ну, все, я все сделала и выметала вот так вот а, по всему краю. Все с одной и с другой стороны. Везде строчечки. Здесь вот так, здесь вот так. И теперь будем делать воротник. Берем наш воротник, нижний верхний, лицом к лицу. И вот по этой части скалываем соединяя все срезы и контрольные точки И вот отсюда на один сантиметр вот так делаем строчку. Так, я уже отутюжила, приутюжила, а потом заутюжила на нижний воротник э, шов, да? И нижний воротник у нас получается, он чуть поменьше верхнего, верхний больше. Вот у меня получается это верхний. Некрасиво, вот тут, тут замялась, пока утюжила. И теперь нам надо это дело здесь отстрочить, да. То есть на нижний воротник 2-3 миллиметра сюда сделать отстрочечку, очень будет тяжело, как это делать в углах, я не знаю, 2-3 сантиметра, не доходя до угла. Ну, наверное, вот так вот я сейчас себе примерю, чтобы у меня одинаково было там. Сколько? раз сантиметр, 2, 3. Вот так вот. С этой стороны и с этой стороны. Я уже пристрочила и я уже обрезала припуски. Здесь до 0,5. На нижнем воротнике вот здесь вот до 0,3 и вот здесь тоже до 0,5 по верхнему воротнику. Так, и на уголках э, до 0,2. Выворачиваем это все и нам надо это все отпарить. Было очень тяжело, я вам хочу сказать, сделать эту отстрочку, но я сделала еще, кстати, не спрятала э, ниточки. Надо ниточки спрятать. Так, что у нас получается? Ну, должно получиться вот так вот, да? вот так а тут что? так и если это у нас верхний верхний то это будет снизу все правильно у меня все я сейчас спрячу ниточки и а, вот так вот отпарю с перекантиком у меня пошло самое нервное самое страшное смотрите я вот так вот выметала воротник и теперь вот это вот наше место, где непонятно, что у меня было, я немножко не поняла с выточками. Нужно вот так вот скрепить между собой, да, вот эти две части. И сделать надсечку в этом углу 8-9 миллиметров. И... Будем считать, что это 8-9, вот так вот, да. И здесь то же самое. Ну, все, наверное. Выворачиваем. Это у нас получается изнаночная сторона нижний воротник это вот этот он у нас смотрит в спинке вот так сейчас мы его закрепим тут по центру сразу здесь надсечка есть и тут у нас идет средний шов закалываю а это у нас коптачки идет да так. Вот так все выворачиваю. Вот так, правильно. Наверное. Здесь тоже есть надсечечка. И здесь надсечечка соединяем. Итак, у меня что-то пошло не так. Короче, вот ту часть, она получается нижняя. Ой, да, нижняя. Я к спинке, которая идет. Я приколола у меня все сошлось а вот здесь вот не сошлось вот тут этого как-то слишком много я начинаю подозревать что я вот эту вот часть притачала неправильно наверное я сейчас вот здесь распарю и вот эту штучку переверну Всё, я переделала а я думаю что не так здесь у меня все по спинке сошлось я все зацепила теперь мне надо я наверное все это прометаю а тут думаю не сходится нифига большая вот эта штука ну сейчас вот зацепила все прям по меточкам вот здесь вот метки плечи сошлись странно очень я надеюсь у меня в вывернутом состоянии будет правильно моя эта штучка приделана. Она должна быть на воротнике. Или нет. Или вот здесь. Или она должна быть снизу. Думаю, наверное, правильно. Вот сейчас все заметаю и прострочу. Так, ну что, я сделала. Я уже все приутюжила. Что вы думаете? Я прям сразу все сшила за один раз. Нетушки, конечно же, я переделывала. Ну, много углов я переделывала, что мне не нравилось, я переделывала вот здесь. Вот, я переделывала здесь вот эти углы. По-моему, я и тут переделывала, и сзади. Вот так, сейчас я довольна результатом. У меня идет все очень ровненько. Пока я, короче, все это не довела до идеала, я не успокоилась. Здесь у меня вот так. Вот. Я отпарила. Слава богу, я хоть как я умудрилась вот эту штуку не так пришить, я не знаю. И думаю, что мне не сходится. Слава богу, хоть вешалка. Вроде как она должна быть здесь. Вот. Теперь мне надо закрепить... Видите, я все распарила, все швы. И мне надо прикрепить верхний к нижнему ручными стежками. Только за припуски. Сейчас я это все присоединю. И нужно будет делать подкладку, подкладку мне надо будет выкраивать, я ее еще не выкроила стачивать полностью и все итак так я значит сделала выкроила и стачала подклад тут не стала ничего снимать тут в принципе все понятно, сначала центральный шов, потом боковые и потом стачиваем рукава и втачиваем в пройму Здесь у меня под шлицу вырезана с левой стороны. Все, сейчас... А что она у меня лежит так? Это же у меня как бы изнанка типа. Надо вот так вообще, чтобы лежала. Вот к нам лицом же красота. Вот так должна быть. Так, смотрите, у меня уже ничего не влазит. Я вам буду снимать вот таким образом. Вот я положила пальто. Это у меня спинка идет вот так вот, да? Теперь Подклад кладем лицевой стороной к лицевой стороне. Вот таким вот образом. И вот здесь вот соединяем. Вот здесь по серединке. Здесь есть меточка. А, кстати, тут была вот такая вот сделана выточка. Ее надо было застрочить. И я так понимаю, что это теперь середина. Вот. И вот так соединяем по всему. Вот здесь вот по бортам. Простите, что я так вот непонятно как это показываю. Но я думаю, вы уже разбираетесь. Соединяем по всему борту вниз. Вот так вот по периметру, по периметру. И притачиваем это все сначала вот таким образом подклад. То есть только вот здесь низ не трогаем. Так, смотрите, как у меня получается. Я притачала. Еще ничего не отутюживала. Потому что, ну, как бы никто командой не давал. В инструкции не написано. Вот здесь у меня вот так. По плечикам, да. Дальше идет по подборту. И конца теперь нам надо вывернуть наизнанку пальто сейчас я снова перейду наверное на диван О, он открывается, потому что мне так как-то а я кстати все это помилаю мне как-то как неудобно уже здесь делать рукавчики тоже выворачиваем наизнанку если нужно Нужно сделать еще раз это утюживание внизу, обновить низ рукавов. У меня вроде тут все нормально. Вот смотрите, я вывернула пальто на изнанку. Теперь вот так вот раскладываю вот здесь вот у нас рукавчик аккуратненько да вот так с одной стороны второй рукав подкладочный вот так вот смотрю чтобы они одинаково были вот так да и теперь беру и вот таким образом вкладываю рукав в подклад надеюсь я правильно делаю вроде как по инструкции так написано вот здесь вот надо закрепить закрепить блин правильно же лицом к лицу да получается фиксирую все булавочками по швам и соединяю на машинке такой вот у меня комок. Вы знаете, я один рукав уже вывернула, он у меня вывернулся. И вот теперь выворачиваю второй. Ой. Омегад. Oh Омегад. Oh oh вот. Все хорошо здесь. Все хорошо ничего нигде не перекрутилось все как положено и внутри когда руку засовываешь там все правильно пока тоже никакой команды типа там гладить не было теперь надо обрабатывать шлицу вот так лежит подклад. Это у нас правая часть. Мы должны сейчас вот эту часть и вот эту часть шлицы сложить лицом к лицу. То есть вот так вот нам нужно это вывернуть. Следите за руками. Называется, да? Вот так и вот здесь соединяем прямо от самого нашего от самого начала так соединяем и стачиваем на машинке в один сантиметр потом отутюживаем ну вот вот так у меня получилось это я тут наскладывала вот так у меня получается. Здесь ровно все прям. В шов красивенько. Вот все аккуратно. Тут просто какая-то замятышка. Так, теперь вот эту вот деталь расправляем. И зачем-то надо поставить контрольные точки. Я, если честно, немножко не поняла, зачем. То есть вот тут вот в уголке. Ой. Вот так, да? И вот здесь. Что это? Для чего? Их надо перенести на другую сторону. Так, и теперь точно так же лицом к лицу выворачиваем. Выворачиваем. Как будто бы я не поняла. А, я бы не поняла вот, точно. Так, подождите, лицо. Где у меня тут лицо-то? А, все правильно, это лицо. Лицо к лицу. И соединяем вот эти вот наши отметинки. Все правильно. И делаем строчку именно от них. Так, прорабатываем. Прорабатываем шлицу далее вот как у меня получилось теперь нам надо сложить их друг на друга так сложите друг на друга и сколоть булавками теперь подбираемся вот сюда наизнанку изнанку. Выворачиваем наш вот этот краушек Аккуратненько тут все разравниваем. А, вот здесь надо подрезать уголок. По диагонали. По диагонали. Это как вот так? Так. Не доходя 2 миллиметра... До края, аккуратненько. Еще нужно чуть-чуть. Нет, достаточно. Это же меня подклад. Так все выравниваем. Шлицы наши. Вместе с подкладом. И закрепляем. И теперь нам надо стачать на машинке. Вот если вам видно, вот здесь вот у нас, ну на один сантиметр. От строчки до строчки. Я переделывала шлицу. У меня не получилось с первого раза. О, перестрачивала, короче. Ну, не буду вам пояснять, где и что. Но чтобы вот так вот все у меня идеально вышло. Теперь... Нам надо прочертить линию, нащупать, да, где находится конец шва. А чего нащупывать? Почему нельзя так? Короче, расчер... здесь прочерчу линию и сделаю за закрепками строчку. Ну что, шлицу сделала. Теперь смотрите, в левой бочине я сделала отверстие. да. Теперь надо все вывернуть на Потом через это отверстие мы будем выворачивать пальто. Вот я вот таким образом сложила. Это у меня одна часть до шлицы. Вот здесь шлица идет, здесь борт. Вот так вот я сложила. Получается, да, вот тут вот у нас идет сгиб борта. Да, вот так. И здесь надо так отметить. Вот тут от края сантиметра 2-3 вот здесь, где заканчивается у нас борт под борт, борт. Вот. вот, здесь вот отмерить один сантиметр и вот так вот соединить. Так я буду делать строчку. То есть здесь сначала прямо, потом вот так вот и здесь ровно один сантиметр. И то же самое ушлица. Вот так я ее свернула, да, как она у меня заутюжена была. И так сейчас делаю с той стороны и с этой стороны. Все, я застрочила и уже даже отпарила, проутюжила, да, все сделала. Сейчас я вам покажу изнанку. Смотрите, вот здесь вот надо было вот так вот вырезать уголочки. Вот так, да. А здесь вот таким образом. Здесь у меня где-то я отступила примерно 0,5, вот тут, да. И вот здесь вот так вот и теперь надо воздушными петлями закрепить я немножечко не очень понимаю как но я так понимаю на вот по этой подгибке низа вот здесь вот закрепить тут видимо наверное надо закрепить воздушными петлями и вот здесь и что я хочу сделать еще палец мой сфокусировала на палец и еще я хочу закрепить вот везде, вот тут вот, на боках, да, ой, на плечах, вот здесь вот закрепить снутри, с изнаночной стороны, на подмышках воздушные петли, ну, то есть подклад с пальто, вот, и тут рекомендуется сделать разрез на левом рукаве, на подкладке, да, и через этот разрез на левом рукаве на подкладе застрочить вот эту вот дырку сбоку. А на рукаве сделать строчку на машинке тоже закрыть, но это будет в рукаве. Этого не будет видно аккуратненько закрыть дырку в рукаве техническую. И пальто будет готово. Сделаю пояс. И на этом все. Так, ну что, пальто готово. Я немножко заморилась, в нем, пока тут одевалась, роликом его очищала. У меня ролик закончился, и оно было все в кошачьей шерсти. Хотя пальто на себя не, не собирает. Оно, не, ткань вообще классная, не особо собирает всякий шлак. И не это, не мнется. Думаю, что хотела сказать. Вот. Короче, так пока прикинула. Вот такую вот одежу. Я люблю, сейчас можно классику разбавлять не классикой, да? Вот. Поэтому здесь можно, так как пальто классическое, можно одеть платье, сапоги. А можно... Вот так. Мне с ботинками, например, нравится. Сейчас покажу. И я пуговицы не делала, кнопки. Должны быть кнопки, но я посчитала, что они мне не нужны. Зачем их вообще тогда, смысл сюда ставить? Просто так для красоты, не знаю. Я прям даже, ну, я думала их сделать, но теперь думаю, что не буду. Давайте вот так вот поближе. Мне очень нравится, потому что я его просто идеально пошила. Очень. Нравится, что ткань не мнется. Эту сумку такую присмотрела к этому пальцу к Буду искать подобие этой сумки подешевле. Блин, такая она была просто крутая, она так подходила вообще под всю это. Так вот можем сделать, да, красоту навести. Ну, короче, шикарненько. Реглан шикарный. Шлица шикарная. Я шикарная. Все, народ, я прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень важно, потому что мне было очень тяжело снимать и шить. Я очень сильно трудилась. Потому что это надо постоянно свет двигать, телефон настраивать. Поэтому буду очень рада, если вы отлайкаете мою работу. И надеюсь, что вам поможет это видео в пошиве пальто. Все, всем пока!